И в Синкеса он с рисом. Сегодня по небольшому обновлению. Он, как вы знаете, скоро будет генод. Но, возможно, кто-то не знает. Он, конечно, будет персонажем редким А типа он будет баланс. Ну, это, конечно, пример. А вот 120% он будет редкий. Конечно, это вся инфлация. смотри, я уже дошел до бронзовых 2. Чем железо два это прям 2 Только у меня кубков вот если прибавить то у меня уже кубков дальше перед начала подпишись на меня, поставь лайк чтобы слушать новые новости вот даже наш не модно, а, ну, прикольно есть еще лидер, который 5 дней вообще не заходил Он вообще подольше никто вообще И еще компас убирает Ну а как вы сделали хэллоуин, кстати? У меня еще часик есть Это значит, что я уже тысяча раз использую часиков Или сто раз Еще раз, то очень много Высоко играет Вау, тысяча раз Не, надо, ну, конечно, еще, а много Так, друзья, я думал, вы знаете мою тактику типа нет, на тактике не понравилось, поэтому нам что-то еще должен пойдуть. Я включил данного персонажа. У меня там есть еще есть новый персонаж. Ваши видели колоду. Вот можно в следующем ролике я запишу про эту колоду. но буду. А пока не сделавайте. Что есть, что есть. Первым делом конечно, строим казарму и сразу же призываем летающих скорпиона да. как зовут так после этого нажимаем на всех и кнопку ничего. под названием завод для газа Но для того чтобы у вот, нас просто персональ показываем побольше по ничего поставить да, один гигант дома еще кроме газа он сейчас может нас спамнить почему бы нет сейчас кидающего хм, да, точка сбора и он так вот чтобы теперь у нас видео и побоялся к нам идти это очень важно он второго потом так делаем потом помогать нужно помочь вызывать ну, наверное я не знаю поэтому мы идем ищем по быстрому а то сейчас идет сами не так не него кстати потому что да, новичок ну как ура так если же за картой честно дальше мы собираем четыреста четырнадцать все ясно, все ясно. Он где-то рядом с нами. Давай сюда вот. Охранять нужно больше 8 а то нам крышка. Нужно больше казармы. Чувствую, что будет уже армия. Очень даже хом. уже. три казармы хватит. Кто то кто, -то, кто -то сказал? Нет, пожалуйста. Все ясно. Он здесь. Окей это да прям на 100% импан для защиты делаем вот такую постройку что а, что вы делаете погодите ну, кузнец как они называются газ фор Это уже очень важное мы Стопил, по максимуму дальше берем питающих и делаем запатник дело в том что у нас не хватает ну, ладно. Это что-то Один отряд что ли? Ну да, это новое обновление, по-моему. Это какой-нибудь. Так, он здесь. Все, суточка есть, можно дать ему назад контакты. Вот. Где прям? Сюда вот. Потом. А так где он точку? Потом где он вот так, наем. Да, блин, даже не успел слушать. Он там армию построил своего. Так где он базу? Городочку. делаем вот такой вот. А новых персонажей, по-моему, персонажа. По У если мы так сделаем, то будет плохо. Так, окей, орка здесь. Выстраиваем тактику. Да, раньше, как ты я говорил. Или говорил, но персонаж. Двинат. Невидимка, невидимка, слушайте. Невидимка здесь. Мы его заметили. Огонь не Я его не вижу. Видите, прозрачно что тут заметил он понял что-то окей если ты понял то окей строим ночную базу подальше все сейчас он что-то расскажет всем и сразу нам крышкам поискать все зайдем поинтересов открывать наши спины тоже очень важно берем давайте дам пойти ну и еще один. У орк. После этого мы ждем куда-нибудь придет. Мы ускорим это все время. Все это дело. Теперь мы собираем тут тут сотки и начнем битву так, строить, строить. Чем хочет, тем лучше. какой вам прискорять нужно сейчас? Ну логично, что больше okay. ну прям знаете то чувство что у него вообще ничего не хватает так у нас перебор персонаж на работу и нападать за вижу, вижу, не вижиников не нет я его вижу блин куда ты идешь стоит я тебя поймаю все следим за тобой пальцем. А, вот ну, смотрите. Все, в вот атаку. Вот. Все, я уже устал сюда ждать. Да я уже устал ждать. Куда идешь? Атаковать. Ладно, все идут сюда. Значит, что-то значит это все. Ладно. ого сюда идем. Все сюда идем. Все, армаду Ой знаете берем защиту берем всякие интересные штучки давайте блок защита атака огонь фаер все нажимаем Нет, и чего такой сильный кстати откуда новотку персонаж берем скрилку чтобы прям по-быстрому тут копилось потом база мало уже полном разгореть знаю борьбов уже прям прям все растормили ему да что-то сломал да как всегда борьбов не абсолютно нормально да ладно вам да ладно вам отдохните знаете ну, им сюда вот не делать прям вот экономить Блин, а серьезно он сильный? Вс ⁇ отступать? Нет, отступать. Ай-яй-яй-яй, испарялка. И помню, сейчас к нам с армией придет крышка. Ай-яй. Наверное, так переборчу, конечно. А, он же здесь. Не, блин, стой. Не надо. Ладно, летающих давайте. У меня тут все такие обычные. Переборчу, ну хорошо, что у нас есть еще одмазан но только дело в том, что нам нужно подкрепление еще какое-то. А, блин, дело плохо. У главная ошибка. Она все же осталась. Пускай атакуйте, прошу вас. Нет, блин, жизнь нам конец. Скоро. скоро конец. Спасибо за гигант такой давай тут летающих на ну, дьомах давай давай там тащи блин а что мы будем делать пиши комментарии ничего скорее всего сейчас нет нового персонажа Короче, очень интересно что мы играем что будет высокий гримпланный персонаж тут вот такое вот Нет, так не таким вообще болки может быть на привык поставить да ладно покатится э, да. давайте так почему почему вот такое случилось может быть а вот скорее всего труба стоит а тактику а, второй ролик записывать вторую друг долго длинный ролик нельзя делать я как понимаю так что всем тебе типа, сам Макс Риск про одному дно рассказал. больше так не делайте. Ну, лучше так делайте. Э Тающих скорпионов. А, дело пускайте чтобы они рушили вторую базу. Первую могут быть третью. И дизлайк не ставьте. Это главное по Всем пока.